Каждый знает, что условно время можно разделить на прошлое, на будущее и на настоящее. Так вот, оказывается, что самое страшное время ⁇ это будущее. Каждое утро мы просыпаемся, и у нас сегодня вечером засыпаем. Сегодня заканчивается. С утра мы просыпаемся и снова сегодня. Это настоящее. Прошлое мы не можем изменить, потому что оно прошло. И здесь именно работает та техника, когда мы изменяем отношение к этому. А вот будущее, если мы начинаем решать проблему до того, как она вообще возникла, это причина всех страхов, фобий, каких-то панических атак и прочих вещей. То есть, когда у вас есть тенденция решать проблемы до их возникновения, когда вы всей своей сущностью думаете о будущем, живете будущим, а как будет, а что будет, а что если, тогда вам просто не хватает энергии для жизни здесь и сейчас. И очень часто таких людей даже и могут называть фантазерами, они не имеют того, что им очень бы даже хотелось. Потому что пока они фантазируют про будущее, пока они боятся того самого будущего, потому что у каждого свои фантазии, и обычно мы фантазируем как раз-таки страхи. И знаете, я заметила интересную вещь. Боимся мы того, чего нет. А то, что есть, с этим нам приходится что-то делать. А вот того, что нет, вызывает большой страх. Кто-то боится насекомых, и при этом они его никогда не кусали. Кто-то боится какой-то болезни, которой он никогда не заболеет. Кто-то боится, что его бросят, хотя отношений у него вообще нет. Этот список я могу продолжать очень долго. Подумайте, ваши страхи лежат в плоскости настоящего или будущего. И, может быть, тогда стоит подумать о том, что я делаю сегодня для того, чтобы мое завтра было лучше, чем вчера. А пока мы решаем проблемы, которых нет, у нас это занимает энергию, время, силы и нашу счастливую жизнь. Вы точно именно этого хотите?